Всем привет, уважаемые подписчики и зрители моего канала. Меня зовут Стартер, и сейчас мы находимся в Kerbal Space Program. Да, это опять видео по Kerbal Space Program. Если сказать абсолютно точно, то это первая часть этого видео по Kerbal Space Program. Сколько уже можно говорить Kerbal Space Program? Все, что я собираюсь сделать, не поместится ни в одно видео с нормальным таймингом. А именно, я хочу вывести на орбиту вот эту вот гигантскую конструкцию. Что же это такое? Это орбитальная заправочная станция. Она может заправлять корабли прямо в космосе для того, чтобы корабли уже с полными баками могли проследовать куда-то дальше от Кербина. Конечно же, мы будем выводить эту станцию на орбиту по частям. Или, правильно говорить, по модулям. И первый мобиль, который мы выведем на орбиту, это обитаемый мобиль. Он включает в себя обитаемый отсек для двух членов экипажа. В целом он вмещает четыре, но поскольку эвакуационная капсула вмещает только два члена экипажа, то стандартный экипаж этой станции только два кербала. Стоит сказать подробнее о капсуле аварийной эвакуации. После вывода модуля на орбиту, она будет отстыкована от ее текущего местоположения и пристыкована к боковому стыковочному порту рядом с антенной. Тот же стыковочный порт, который она занимала до перестановки, будет использоваться как стыковочный порт для кораблей, которые перевозит экипаж на эту станцию. Высоченные модули сверху и снизу, или так называемые клиентские модули, предназначены как раз для тех самых космических кораблей, которые будут дозаправляться на этой станции. Различие между двумя этими модулями заключается в том, что если на главном клиентском модуле используются стыковочные порты стандартного диаметра, на малом клиентском мобиле используются стыковочные порты уменьшенного диаметра и предназначен второй мобиль именно для кораблей, использующих маленькие размера деталей. Сбоку и сзади вашей станции располагается хранилище топлива. Надо сказать, что после вывода первого хранилища, о чем вы узнаете позже, эти модули были основательно перестроены, так как в них обнаружились некоторые технологические недочеты. Но об этом я расскажу через несколько минут. Специально для выполнения этой миссии был сконструирован новый сверхтяжелый носитель Quantic Space QX-1. Новый носитель оборудован четырьмя отрыватотопливными ускорителями тяжеловоз, несущими центральный блок, состоящий из четырехкамерного двигателя Мамон и двух топливных баков двух типов. Надо сказать, что при конструировании данного носителя я столкнулся с огромным количеством проблем, первой из которых стало то, что первая версия носителя не имела возвращаемую ступень. Эта проблема была решена позже, уже при отправке второго мобля. Сейчас вы видите, как я осуществляю посадку экипажа в мой мовуль. Но на станции оказался другой экипаж. Потому что миссию я много раз перезапускал, так как выполнил ее далеко не с первого раза из-за того, что допустил много мелких ошибок при каждой попытке. Вообще эта миссия отняла у меня много нервов. А съемка этого видео заняла более 4 дней. Но это так, к слову. Первоначальной загрузки контейнеров мовли я не смог разобраться с, с интерфейсом Kerbal Inventory System, по той причине, что я не понимал, как затолкнуть определенный предмет в контейнер. Поэтому первоначально мовль прибыл на орбиту вообще без груза. И его пришлось доставлять транспортникам, загружая которые я тоже забыл добавить одну нужную мне вещь. В итоге нужный мне объект был доставлен на станцию только через 4 дня. Вместе с туристами. Кстати видео с прогулкой с туристами через эту станцию я тоже сделаю следующей после выхода этого ролика. Попыток запуска первого модуля было бесчисленное количество, и далеко не все из них попали на видео. Первоначально я пытался вывести модуль на орбиту без помощи мер джеб, а руками. Но из-за того, что моя ракета была сильно нестабильной, я забросил попытки это сделать. Часто случались фейлы на старте, в виде отказа системы автоматической стабилизации и начала полного разворота ракеты. Вплоть до того, что даже Джеп не мог вывести ракету на орбиту правильно, потому что она начинала бесконтрольно вращаться. С раскладываемыми солнечными панелями тоже происходила какая-то фигня непонятная. Извиняюсь за выражение. Они пролазили через текстуры, раскладывались сами в себя, и при этом как-то чудом не ломались. Их держатели колбасило, как сосиски. Но при этом вся конструкция одновременно с этим продолжала вращаться. И даже включение геродина на полную мощность в этом случае не помогало. Система РСУ абсолютно не могла удерживать маневр потому что после включения двигателя даже на минимальной тяге, Корабль начинал бесконтрольно вращаться. причем вращался он и после выключения двигателя. Список этих проблем можно было бы продолжать бесконечно, и это видео вообще бы не вышло. Если бы мне, в конце концов, не удалось исправить эти проблемы, использовать, помощью джеба, не берите, пожалуйста, вывести мой первый модуль космической станции на круговую 160 километров. Благодаря высокой мощности ступени ускорителей мне удалось продержаться только на ней вплоть до высоты 48 километров, где ускорители были успешно отстыкованы. Причем, благодаря любви мерджеба к экономии топлива на последних этапах выхода на аробитку, я смог наблюдать очень красивое зрелище, как без тяги разлетаются ускорители. После выхода за пределы атмосферы, обтекатель, закрывающий обитаемый мобиль, был сброшен. В данном случае это необходимо для того, чтобы двигатели РСУ, установленные на нем, могли функционировать сваженно со двигателями РСУ самой ступени. Через некоторое же время был начат медленный маневр, необходимый для циркуляризации орбиты. Перед выполнением этого маневра я дал указание мер ограничить тягу двигателя до 16% его мощности, по той причине, что даже со всеми исправлениями, которые я сделал, ракета была крайне нестабильной и ее колбасило как в том старом меме из двухтысячных. Итак, через некоторое время после запуска я оказался на орбите, но это была совсем не та орбита, которую я хотел получить изначально. Ведь я хотел получить орбиту 160 на 160 километров или хотя бы приблизительно так. А это, простите меня, непонятно что. Так что не после непосредственного выхода на орбиту я произвел несколько коррекционных маневров. И да, не буду врать, я провел эти маневры с помощью Мерджеба. Но меня же не будут ругать за использование Мерджеба, верно? В общем, поехали дальше. Как вы прямо сейчас можете видеть, наша орбита теперь приблизительно такая же, какую я хотел. Да, это не точно 160 на 160, но это все равно хороший показатель. Тем более что на идеальную круговую орбиту получается выйти только у самых опытных кспэшеров, каким я не являюсь. Пожалуйста, не обращайте сейчас внимания на то, что моя конструкция продолжает вращаться. Как оказалось, виной всему был провольный сервопривод. Если его не установить в полете в режим блокировка, он будет раскачивать станцию сколько угодно. Кстати, прямо сейчас вы увидели, как разложились держатели солнечных панелей. И прямо сейчас происходит раскладывание именно самих уже солнечных панелей. Интересный факт заключается в том, что ноги, на которых стоят солнечные панели, обладают собственными сердвоприводами, благодаря которым даже в самом дискредитирующем положении Станцию можно повернуть так, что солнечные панели будут продолжать вырабатывать энергию. Ну а далее у нас стояла задача пересостыковать капсулу аварийной эвакуации со стыковочным портом на боку нашего модуля. И как бы странно это ни звучало, но и этот процесс я тоже выполнил не с первого раза. Операция стыковки я проводил при помощи джеба. Когда произошел провал в стыковке, это была моя ошибка. Из-за того, что я не перекачал монотопливо в барке на ступени, при маневре оно все израсходовалось. И теперь отстыковываться-перестыковываться было нечем, потому что монотопливо просто закончилось а двигатель на жидком топливе автопилопер джеба не использует. В итоге, после вышеописанного провала, мне пришлось перезапускать миссию полностью. Вы уже должны понять, во сколько времени мне уже прошлось это видео. А ведь впереди запуск еще двух модулей. В любом случае, через некоторое время, стыковка была выполнена. Следующие 40 минут моей жизни я потратил на осуществление миссии транспортного корабля, как порой доставил некоторое количество груза на мою новую космическую станцию. Среди этого груза есть шуруповерты, гаечевые ключи, а также должны были быть рюкзаки, но я их забыл. Миссия выполнялась с бравыми пилотами Хайдеей и Катаньей Керман. Кстати, здесь применялась модификация ракеты-носителя Quantic Space QA-2 с твердотопливными, а не жидкотопливными ускорителями, что стало нововведением. В общем-то, данная миссия была рутинной, так как я уже много раз выполнял подобные полеты. Что касается возвращаемой ступени носителя Quantic Space QA-2, она была благополучно, в скобочках, возвращена на Кербин. Что касается самого корабля, то он благополучно прибыл на станцию и оставался там в течение нескольких часов. Я успешно выгрузил груз корабля, и через несколько часов, когда корабль оказался на выгодной для Диорбита стороны Кербина, я обстаковал его и начал процесс возвращения корабля на Кербин. Также я едва не забыл сказать, что Джеб и Билл Керман были возвращены на поверхность Кербина. По той причине, что это слишком ценные кадры, чтобы их оставлять на простой заправочной станции, да еще и в непредсказуемых условиях, когда что-либо может развалиться и убить настолько ценные кадры. Поэтому они тоже были в срочном порядке возвращены на Кербин. Единственное, что в данном случае пошло не так, при посадке у корабля взорвался двигатель рысь, однако остальные детали сохранились. Возможно это станет для вас неожиданностью, но к сожалению данный ролик подходит к концу. Остальные модули мы будем выводить на орбиту уже в следующем видео. А с вами был Стартер, всем удачи и пока.